Если вы меня хорошо слышите и видите. Да, спасибо, вижу. Напишите мне, какие города участвуют сегодня на вебинаре. Хабаров, Санкт-Петербург, Калининград, Пятигорск, Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Палуга, Тюмень, Рязань. Вот как много. Спасибо. Итак, в эфире новости ТАКСФОН. Прямое включение из головного острова компании в Москве. Меня зовут Тимур Чукмарев, я сотрудник информационного департамента компании и ведущий этого вебинара. В Москве дождь, но несмотря на это у всех сотрудников компании отличное настроение и высокая работоспособность. Хочу вам напомнить, друзья, что вы можете задать свои вопросы до 12 часов каждого понедельника через форму обратной связи в личном кабинете с на вебинар. У компании есть три официальных источника информации. Первое – это сайт компании, на ресурсе такси. Второе – данный вебинар новости «Таксфон», который проходит еженедельно по вторникам в 12 часов по Москве. И третье – наш YouTube-канал, официальный YouTube-канал, ссылку на который я вам сейчас отправляю. Подписывайтесь, смотрите новости и участвуйте в жизни компании. Итак, мы продолжаем работать на, по развитию бизнеса таксон. Все сотрудники много делают для того, чтобы все задуманное, запланированное, начатое функционировало в нужном формате и в нужном режиме. Спасибо, коллеги, за обратную связь. Ваши вопросы и предложения помогают нам обратить внимание на те моменты, которые не сдаются для работы. Все ваши сообщения мы самым внимательным образом изучаем, и сотрудники соответствующих служб, ответит на все ваши вопросы в рамках своих компетенций и полномочий. И как только все будет готово, мы сразу вас известим. Так, сегодня выпуск. Игорь Воронежев, директор по развитию сети. Его тема – представители таксфон в регионах, подключение таксопатов. Александр Морев, сотрудник юридического департамента. Его тема – ответы на юридические вопросы партнеров. Евгений Князев. Сотрудник информационного департамента. Его тема позвони мне, позвони. Служба поддержки пользователей ПАКСКО. И первому я предоставляю слово директору по развитию сети Игорю Вороничеву. Встречаем. Друзья, добрый день. Пожалуйста, от 1 до 10. Как меня видно, как слышно. Все замечательно, большое спасибо, много десяточек, все классно, даже есть 10 тысяч, хорошо. Ну что ж, добрый день, уважаемые партнеры, я рад вас приветствовать на еженедельном новостном вебинаре в компании TaxFone, где каждый партнер получает возможность узнать, по сути дела, самые горячие новости и получить только достоверную информацию, которая согласована с руководством компании и с информационным департаментом компании. И в первую очередь я хочу поздравить каждого из нас с запуском службы поддержки. Об этом сегодня более подробно расскажет Евгений Княжев. И каждый из вас узнает тот самый заветный номер, по которому можно будет теперь получить ответы на все свои вопросы. Просто позвони. Ну а теперь из новостей. Хочу сказать, что далеко не все партнеры компании... Сидят сложа руки и ждут, когда же им будут начислять деньги по долям. Есть те, кто очень активно участвует в развитии компании и строит, хочу заметить, свой бизнес. И тем самым помогает развиваться и компании, и бизнесу каждого из нас. И таким примером, можно, таким примером служит целая команда партнеров из Оренбурга. Именно там люди мыслят очень креативно и своими личными делами они способствуют развитию компании. Я вчера, я сегодня и вчера разговаривал по телефону с партнером компании, Виталием Найденовым, и он рассказал мне, как люди даже из самых разных структур объединили свои усилия и тестируют самые различные варианты рекламных акций. Они разрабатывают баннеры, разрабатывают флайера, разрабатывают какую-то рекламу в средствах массовой информации. Они взаимодействуют с водителями как напрямую, так и через социальные сети. И это уже дает положительные результаты. Водители подключаются, водители начинают выполнять заказы. И все было бы это не очень интересно, если бы эти люди не были готовы поделиться с каждым из нас, вот этими своими наработками. Я просто уверен, что каждому из вас сейчас уже сейчас интересно, что же они делают такого. Напишите в чате, поставьте, интересно вам узнать, что же делают эти люди. Что они делают такого, что позволяет им добиваться. Конечно, интересно, все правильно. Так вот, дорогие друзья, именно для этого создана закрытая группа ВКонтакте, где все, что они делают, — выкладывается и будет выкладываться для всеобщего обсуждения и для того, чтобы мы с вами могли перенимать этот опыт. Если что-то получается, перенимаем опыт, не получается, значит, отбрасываем в сторону. Чуть позже по структурам мы дадим ссылку на эту группу. Группа закрытая, она только для партнеров компании TaxFond. Я надеюсь, ваш, вас вот эта новость вдохновляет, потому что вы будете получать по сути дела из первых рук от первого первопроходцев вот эту информацию, я думаю, что это здорово. Теперь следующий момент. Информация о хабаровскую Мы уже говорили, что туда направлены специалисты в компании Таксфон для объединения существующих там таксопарков под брендом Таксфон. И эту непростую, хочу сказать, на начальном этапе задачу решает там Иван Миленин. Я думаю, что вы его многие знаете. Если знаете, то еще успеете познакомиться. На сегодняшний день всего за неделю, всего по сути дела за неделю проделана следующая работа. Совместно с предпринимателем и партнером компании Романом Петуховым на его базе таксопарка создается организация ООО Дальний Восток. В ней трансавтоподанные документы для, на разрешитель, разрешительные документы на получение лицензии по сути дела для осуществления пассажирских перевозок. К уже существующим машинам добавляются машины других таксопарков, ну, которые, по сути дела, сдают их в аренду. На сегодняшний день это добавились еще 4 таксопарка и более 180 машин. Вот именно на сегодняшний день, на сегодняшнее утро. Если быть точнее, то Иван мне назвал цифру 183 борта. Это прямо на сегодня. По сути дела, с нуля начали. На территории ООО «Дальний Восток» будет осу осуществляться медицинский контроль за водителями, Организована общая диспетчерская служба, будет осуществлено брендирование автомобилей под бренд TaxFone, организован технический осмотр автомобилей и финансирование всех этих мероприятий берет на себя компания TaxFone. Задача одновременно и простая и сложная. Да? Отработать по сути дела с нуля бизнес-кейс по подключению целых таксопарков, по объединению их под бренд компании TaxFone. Заметьте, с максимальной выгодой для владельцев действующих таксопарков. И в дальнейшем этот положительный опыт будет, конечно же, расписан по пунктам, по шагам и предоставлен каждому партнеру для работы на места. Я вот вижу, хабаровцы молодцы, абсолютно правильно. Хабаровцы молодцы, они, по сути дела, первопроходцы, они своим личным примером показывают, как нужно работать, что нужно делать. И дальше все это пойдет не только по России, по странам СНГ, и я уверен, что и в Европу. С декабря месяца намечен большой вброс рекламы в средства массовой информации по Хабаровску. Более подробно об этом на следующих вебинарах, на одном из следующих вебинаров, я надеюсь, сам Иван Миленин расскажет. На сегодняшний день человек очень сильно занят по развитию компании, что называется, в поле работает. Я разговаривал сегодня с ним утром, он спит буквально по 3-4 часа в сутки. И давайте сейчас в чате поддержим Ивана в его нелегком труде первопроходца. Пожелайте ему успехов, поддержите его словом. Ведь именно его команда сейчас создает то, чем каждый из нас может воспользоваться в дальнейшем. Напишите ему несколько добрых слов. Не обязательно просто восклицательные знаки. А что же в это время делать каждому из нас? Как вы считаете, друзья? Каждый из нас что в это время должен делать? Сидеть и ждать, когда Иван построит таксопарк и нам даст все это? Я не знаю, как на это лично вы смотрите, но я считаю, что мы сейчас должны с вами усиливать позиции компании TaxFond на всех направлениях, на всех территориях. А можно это сделать, только привлекая к этому бизнесу еще больше партнеров. Не ждите, когда рынок будет занят. Занимайте его прямо сейчас. И есть много городов, когда рынок, где рынок еще свободен. Занимайте эти города. Развивайте партнерскую сеть на местах. А компания в этом вам обязательно поможет. И вот как раз сейчас мы об этом с вами и будем говорить. Мы поговорим с вами на тему организационную. Поговорим о том, что сейчас мы делаем для поддержки каждого партнера. Каждый из вас понимает, что... Компания «Наксвон» не является MLM-компанией в полном смысле. Хотя, конечно же, на начальном этапе развития мы используем вот элементы сетевого бизнеса для поощрения каждого партнера. И многие понимают, что не все правила MLM совершенны. Ну, в частности, это относится к тому, что каждый спонсор, например, должен помогать своим личникам, мотивировать, обучать своих личников. Ну, согласитесь, что это не всем дано, и даже не всем это надо, не все это делают. Что же делать тогда тем партнерам, ну, кому, в кавычках, наверное, достались, скажем так, ну, не совсем опытные наставники. Вот именно поэтому мы усиливаем работу спонсоров за счет лидеров на местах. Мы ни в коем случае не пытаемся заменить сейчас тех, кто активно работает со своими командами. Напротив, мы усиливаем этих спонсоров еще теми людьми, которые вот на сегодняшний день согласились, заметьте, согласились взять на себя очень сложную, очень тяжелую ношу, время ответственности и помогать людям, всем без исключения на места. Итак, давайте я вам сейчас представлю некую организационную структуру компании TaxFund на сегодняшний день, которая будет еще изменяться. У нас есть несколько федеральных округов, и здесь можно видеть, что в каждом федеральном округе есть свой представитель. Еще два федеральных округа у нас являются без представителей, и мы об этом сегодня еще поговорим. Вот таким образом будет лидерский совет компании выглядеть. И вот так будет выглядеть структура компании, она уже начинает сформироваться. То есть здесь есть юристы в компании, есть сама компания есть владелец компании, есть программисты, которые работают, есть бухгалтера. И, конечно же, если каждый партнер компании начнет писать юристу, программистам, бухгалтерам и прочее, то это будет полный бардак, это неправильно. Поэтому есть э, директор по сети, который, должность эту сейчас я занимаю. Может быть, кто-то занимать будет впоследствии вместо меня эту должность, я не могу пока сказать. Есть представители на местах, можно видеть по на слайде на этом, есть представители на местах, представители федеральных округов. Каждый из этих людей будет формировать свою э, сеть, свою сеть представителей крупных городов, областных городов. И, соответственно, э, техподдержка будет работать на этом же уровне, где каждый партнер может техподдержку написать, позвонить. И вот каждый партнер, каждый, по сути дела, таксист, каждый пассажир сможет обращаться сюда обращаться вот к этим представителям на места. Я надеюсь, вам это понятно, и, соответственно, оцените сейчас, как вам идея от 1 до 10. Хорошо. Смотрите. В каждом федеральном округе, как я уже сказал, есть свой представитель, и компания будет открывать на местах офисы, где с помощью активных партнеров будет оказываться поддержка, заметьте, всем без исключения, водителям, пассажирам, партнерам, тем, кто только хочет стать партнером, где будут проводиться встречи и презентации. Я уверен, что это без сомнения усилит позиции компании в каждом регионе, ну и, конечно же, усилит, увеличит доверие со стороны, ну, скажем так, сомневающихся. И это доверие будет только расти, потому что если человек может физически прийти в офис, получить разъяснение, то, соответственно, позиции компании будут только усиливаться. Ну и также компания будет содействовать в получении лицензии для водителей, которые захотят работать под брендом компании TaxFord. И именно для этого выстраивается вот эта вся структура именно линейного бизнеса, которая усиливает структуру сетевого бизнеса. Еще раз хочу подчеркнуть, друзья, что тем самым мы усиливаем структуру МЛМ за счет активных партнеров, и нам еще нужны люди на места, активные люди, которые верят в успех компании, которые искренне желают, чтобы компания росла и развивалась, и которые видят, в том числе, свое будущее в развитии компании Таксо. Ну а сейчас я представлю достаточно коротко тех, кто представляет уже интересы компании в регионах России и не только России. Если вы проживаете в этих регионах, то можете обращаться своими вопросами к этим людям. И если вопрос будет не решаться по какой-то причине, то уже обращайтесь тогда ко мне. Итак, первое. Максим Евтушенко. Он представляет Центральный федеральный округ, его контактные данные вы можете видеть на этом слайде. Телефон, скайп, email. можете обращаться к Максиму. Области, которые он представляет, видно на экране, которые входят в Центральный федеральный округ. Если коротко о Максиме. Максим Витушенко, Калуга, 46 лет, образование высшее военное. Первое знакомство с сетевым моей компанией получил в 2001 году. Более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью, является владельцем нескольких бизнесов. Идея TaxFone понравилась сразу, сложилось четкое видение и понимание, что эта ниша многомиллиардная. Так как сам является владельцем сети авиа и ЖД -кассы. А это как раз не что иное, как пассажирские перевозки. С сентября начал развивать бизнес TaxFone структура вся земли на сегодня более 50 человек более 200 тысяч доход итак идем дальше следующий представитель Ну, эту девушку узнают очень многие елена шумилова санкт-петербург она еще является и моим личным спонсором по образованию юрист в сетевом бизнесе 10 лет более 10 лет последние пять лет очень активно работает в интернете В он пришла 31 марта Лично приглашенных 25 партнеров, структура более 300 человек, руководитель питерского офиса, где ежедневно проводят презентации компании с разными спикерами. Был одним из главных организаторов регионального семинара в Санкт-Петербурге на 370 человек. Я надеюсь, многие помнят этот мощный такой региональный семинар. Очень активно продвигает идею таксфон в массы. Следующий представитель, это представитель Казахстана, Наур Нау Рызбаев Аралбек, образование высшее, закончил педагогический институт, 16 лет работал на педагогическом поприще в руководящих должностях, в, настоящий... в настоящее время бизнесмен, в сетевом 7 лет, такс 26 мая, личных 12 человек, участник мероприятия в компании в Карабицыно, организовал и проводил Семинар в компании, в компании в Алматы. Подал заявку на подключение водительских структур и таксопарков город Алматы и Шимкен. Я часто общаюсь, мы списываемся с этими людьми в чате специальном и... Раубек постоянно в постоянном движении. Даже сейчас он куда-то едет. Он писал, что не может быть на связи. Он сейчас даже куда-то едет. Он постоянно перемещается из города в город. Он работает, опять же, что называется, на земле. Следующий представитель, друзья. Дальневосточный федеральный округ. Оксана Приходько, Хабаровск. Образование выше. 20 лет опыта в розничных продажах. 8 лет опыта предпринимательской деятельности. И на сегодняшний момент занимается только сетевым бизнесом. бизнесе в сетевом с 2013 года. В конце апреля стала партнером компании TaxFone. Лично приглашенных 24 человека. Максимальный доход в месяц в TaxFond 500 тысяч рублей. Еще один человек, которого многие очень прекрасно знают. Друзья, я... Вас прошу поддерживать этих людей. Я уверен, что им нужна эта поддержка, потому что они на себя берут сейчас очень большую ответственность. Я представляю, что им, какую работу им придется проводить. Итак, Уральский федеральный округ. Лидия Черепанова. Я думаю, что этого человека тоже знают очень многие. Город Челябинск. Образование среднетехническое, Опыт сетевого бизнеса 18 лет. Более трех лет в интернете. «Таксфон» пришла 3 апреля 2017 года. Структура около 700 человек. В первой линии 37 партнеров. В компании «Таксфон» работает вместе с мужем Владимиром Черепановым, один из главных организаторов регионального семинара в Челябинске, на котором было более 90 человек. С компанией проводит еженедельные встречи по «Таксфону». Сплачивает уже сейчас... Еще до нашего общения она уже сплачивала параллельные команды. Еще один человек, которого многие помнят, в том числе по Москве, это Олеся Саматой. Ростов на Дону, два высших юридических образования, 14 лет профессионально занимается бизнесом ПЛМ, проводит авторские школы. «Таксфон» пришла в конце июня. На сегодняшний день команда активно работает более чем в 60 городах. Это более 2000 человек команда была первым организатором регионального семинара в «Таксфон», который прошел в Ростове. Олеся привыкла работать в команде. Еще один человек, который также решил, что он может и хочет взять на себя ответственность. Это представитель Сибирского федерального округа Максим Мартынов. Образование высшее экономическое в сетевом бизнесе около трех лет. До этого занимал руководящие должности в разных компаниях, имел свой бизнес. В связи с кризисом свой бизнес закрыл и сейчас работает только в сетевом бизнесе. Долго искал проект, в котором смог бы реализовать свои управленческие и организаторские качества. Услышав об идее таксфонд, принял решение строить свой бизнес, только в этой компании. Структура пока небольшая, один человек, но человек очень активно работает в своем регионе. Поэтому рекомендую обращаться. Теперь у меня есть два слайда. Это Северо-Кавказский федеральный округ. Как видите, здесь значок вопроса. У нас нет еще представительства в этом федеральном округе. И есть Приволжский федеральный округ. Я предлагаю тем из вас, кто проживает в этих регионах, может быть, это ваши знакомые, вы видите, что это активный человек, и кто готов, самое главное, кто готов взять на себя время, ответственности по развитию компании в этих регионах, свяжитесь со мной. Мы проведем собеседование, и, возможно, именно вы будете представлять компанию и содействовать ее развитию. Друзья, я хочу сказать, что я проводил несколько различных собеседований, ни одно собеседование, и далеко не все люди готовы взять на себя эту ответственность, потому что нужно будет работать, нужно уделять очень много внимания, поэтому взвешенно подходите к этому. Если же вы готовы представлять компанию «Таксфон» по городам в своих федеральных округах, то обращайтесь к своим представителям вот вы именно в этих регионах. Вот таким образом создается структура, линейная структура в бизнесе, вот в компании TaxFone. Все вопросы по полномочиям и так далее, конечно же, мы будем обсуждать отдельно, не на этом вебинаре. Итак, друзья, на сегодня у меня все о дальнейшем развитии структуры. Вы будете узнавать уже в следующих новостных вебинарах компании. И вы должны понимать, что сейчас проделывается большая работа по усилению именно MLM-структур. И совсем скоро каждый из вас может обратиться лично в офис представительства компании. Ну а я передаю слово ведущему. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Игорь. Поздравляю всех назначенных. Кстати, пожалуйста, флюксики, как меня слышно. Хорошо. Спасибо. Итак, наша компания, TaxFon, стремительно развивается. Стартап показал небывалые темпы роста. И партнерам хочется, чтобы все сопутствующие службы также быстро решали все задачи в рамках своих полномочий. Но так устроено наше социальное бытие, что порой требуется значительно больше времени для выполнения поставленных задач. В частности, это касается работы наших юристов. Работа в рамках международного законодательства идет. Как только все будет завершено, мы сразу обо всем сообщим. А пока ответы на вопросы партнеров юридического характера отвечает на них юридический департамент Александр Морин. Встречайте. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Прошу подтвердить, как меня слышно? Поставить плюсики в чате? Спасибо, вижу, что хорошо. Сегодня мы разберем вопросы, поступившие к нам за прошедшую неделю. Нам поступает сейчас большое количество вопросов, очень много вопросов обобщенных. И наибольшее количество вопросов, связанных связанные на сегодняшний день с заключением договоров, договорных отношений с компанией. Нами разработаны в ближайшее время будут представлены в личном кабинете после их утверждения Ярославом Шерстопаловым партнерские договора с компанией ГСУ РУСЦЕНТР. Весь бинар, который существовал в кооперативе, перейдет в данную компанию. Выплаты по партнерским договорам будут осуществляться уже компанией ГФУ Росцентр. Заключить партнерский договор с компанией ГФУ Росцентр после его опубликования в личном кабинете в данный момент смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. В связи с тем мы настоятельно рекомендуем вам зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя либо делегировать свои полномочия индивидуальному предпринимателю для взаимоотношений, взаимоотношений с компанией. На ближайших вебинарах также мы донесем до вас информацию о взаимоотношениях в группе компании TaxFone и роли кооперативов в деятельности компании ГПУ Центр, а также ответим на все нововведения, касающиеся технологий блокчейн и смарт-контракта перейдем к следующему большому потоку вопросов, связанных со вступлением в кооператив Таксон и получение подписанных документов из кооператива. Если вы ранее видели ваш ID номер в реестре личного кабинета, то это означает, что вы приняты в поиске кооператива. Соответственно, документы по вам все также подписаны и ваши экземпляры документов направляются вам в России, если вашего ID в личном кабинете нет то, как мы и говорили на прошлом вебинаре, в настоящий момент прием пайщиков кооператив не осуществляется до особого распоряжения председателя Совета. А, так, и следующий большой поток вопросов на касаемо а, наружной рекламы на транспорт. Порядок размещения и согласования рекламы на транспорте определен следующими нормативными документами. Это федеральный закон от 10 декабря 1995 года, Номер 196 ПЗ о безопасности дорожного движения. Федеральный закон от 13 марта 2006 года номер 38 ПЗ о рекламе. Приказ МВД РФ номер 410 от 7 июля 1998 года об утверждении инструкции о размещении и распространении наружной рекламы на транспортных средствах. Извлечение из -за закона от 13 марта 2006 года, номер 38 ТЗ рекламе. реклама на транспортных средствах, на транспортных средствах и с их использованием. Размещение на транспортных средствах отличительных знаков, указывающих на их принадлежность каким-либо лицам, не является рекламой. Извлечение с из приказа Вд РФ номер 410 от 7 июля 1998 года об утверждении инструкции размещения распространения наружной рекламы на транспортных средствах если настоящая инструкции не распространяется на размещение на транспортных средствах отличительных знаков принадлежности транспортных средств конкретным юридическим лицам независимо от их форм собственности иных организаций То есть на сегодня эти самые большие потоки вопросов мы с вами их разобрали да. Также хотелось бы добавить, что ответы на многие другие возникающие вопросы вы также можете найти в предыдущих выступлениях на официальном канале YouTube. На этом я с вами прощаюсь. и Спасибо, Александр. А мы продолжаем наш и Друзья, на последнем вебинаре большой резонанс вызвало выступление Евгения Княжева. Это и понятно. Бизнес – это цифры. Евгений привел цифры, которые показали динамику развития приложения. Не менее важный вопрос информационного окружения нашей компании. О том, как партнеры представляют наш проект на, партн... на просторах интернета, расскажет Евгений Княжев. Встречаем. Добрый день, как меня слышно? Слышно? Прерывается, раз, два, три, четыре, пять. А сейчас лучше? Нет? К сожалению, ничего не могу сделать. Ну, очевидно, связь. Так, ну, мы приступим сегодня. К вопросу, который у нас в заголовок, это у нас на сегодня есть. Мы провели с помощью в своих слайдах вы видите результаты нашей работы. Надо сказать, что цифры достаточно впечатляющие. Сегодня поисковые системы и Яндекс, и Рамблер, Mail, Google выдают в первых по запросу TaxFone выдают в первых своих ответах 52 статьи о компании. 50 партнерских сайтов, то есть тех сайтов, которых которые делаете вы, уважаемые. Мне видео отключить? Я смотрю. Ну, давайте попробую. Я видео отключить. Может быть, лучше будет. Так, но ну, надеюсь, что сейчас будет лучше. Итак, 50 партнерских сайтов. Существует на YouTube 35. Каналов, 34 партнерских и один официальный наш компания TaxFone, 35 твиттер-каналов, мессенджеры твиттер, 12 аккаунтов инстаграм, 55, целых 55 групп ВКонтакте создано, 4 сообщества в Facebook и 7 групп в Одноклассников. Казалось бы, что вот... Такое э, интернет-ресурсов, которые освещают нашу работу, на, значит, должно давать устойчивое представление о компании TaxFone и, и качественное представление. Вот как раз о качестве э, партнерских интернет-ресурсов я и хотел бы с вами поговорить. Э, дело в том, что вот при анализе тех интернет-ресурсов, которые э, мы наблюдаем, э, выяснилась, а вещь, что многие, э, Партнеры не очень внимательно следят за тем, что размещено на их интернет-ресурсах. Еще наблюдаются моменты, когда есть старые наши логотипы, есть ролики, которые уже не актуальны на сегодняшний день. Есть информация, которая уже тоже не актуальна. Поэтому, пожалуйста, огромная просьба ко всем партнерам. Проведите, пожалуйста, ревизию своих интернет-ресурсов для того, чтобы. На них была только актуальная информация, только та, которая действительно. Ну и, конечно, чтобы на этих интернет-ресурсах у нас с вами была правильная символика, чтобы у пользователей, которые приходят на ваши интернет-ресурсы, не складывалось впечатление, что таксфонов много, и это разные абсолютно компании. Поставьте, пожалуйста, плюсик, как мой... Вот этот спич был понят. Алло, хорошо, спасибо вам большое. Значит, я думаю, что со временем специалисты нашей компании, информационного департамента, подготовят ряд тренингов по тому, как развивать свои интернет-ресурсы и помогут вам в будущем по продвижению этих интернет-ресурсов желание развивать свой интернет-ресурс, напишите, пожалуйста, в нашу компанию, можно через личные кабинеты, можно будет по электронной почте службы техподдержки, и скажите, что у вас есть интернет-ресурсы, вам необходима помощь. Сотрудники информационного департамента вам обязательно помогут со временем. Что еще хотелось бы сказать? Так, я надеюсь, слайды, в общем-то, видны. Дорогие друзья, еще мы выяснили вот такие моменты, что не все правильно пишут название наших компаний, да, нашей компании с вами. Пожалуйста, обратите внимание на слайд, как пишется слово «таксфон», как пишется название компании «GFSA», да, для того, чтобы у нас не было неправильного написания. Пожалуйста. Следующий момент, который хотел бы я с вами обговорить, это, пожалуйста, настройте свои теги на своих интернет-ресурсах, поисковые теги, которые обрабатывают значит, поисковые системы, таким образом, чтобы рядом стояли и написание англоязычный таксфон, и русскоязычные таксфон. Для того, чтобы любой пользователь, набрав название на русском или на английском языке, смог найти ваш интернет-ресурс. Э, Сергей Сергеевич спрашивает, как расшифровать ГФУ. Это аббревиатура, первая буква... от слова Женева. Ну, а все остальное, в общем, не, не столь... С вами последнее время. Э, на достаточно... Uh, вижу, что у Евгения какие-то технические неполадки и хочу так, сказать, продолжить его тему немного так, и представить вам uh, нового сотрудника нашей компании, который расскажет немного о себе. Это Екатерина Крупкина, руководитель службы поддержки ТАКСФОН. Uh, Екатерина, вам слово. Сейчас я появлюсь. здравствуйте как видно и слышно меня поставьте пожалуйста плюсики кому и видно и слышно угу. все хорошо спасибо здравствуйте разрешите представиться меня зовут екатерина Опыт работы руководства более 12 лет. Опыт э, разный в разных компаниях, от заместителя генерального директора до исполнительного директора. Хочется отметить, что опыт успешный в разных областях, как промышленной сфере, так и сфере услуг, а также приходилось работать и в компании в администрации компании э, сетевых, э, сетевых компаний Я знаю, знакома с структурами такого рода. Теперь, что касается непосредственно отдела технической поддержки компании «Таксон». Благодаря Евгению качество набран штат для профессиональной обработки разного характера, за что ему огромное спасибо. Хочу обратить ваше внимание, чтобы отнеслись вниманием к нашему начальному выстраиванию работы отдела. На какие-то запросы нам понадобится в первое время больше времени и усилий, но со временем мы все это отшлифуем. Я думаю, что мы все с вами заинтересованы в развитии нашей компании, и мы о технической поддержке часть общей команды. Хотелось бы дружеского взаимодействия со всеми отделами. Рада быть частью команды TaxFone. До встречи каждую неделю на конференциях, а также ежедневно, 365 дней в году, в любое время, дня и ночи. Будем ждать ваши вопросы. У меня все. Передаю слово ведущему. Добро пожаловать в компанию. Так, Евгений. Да, я... Как меня слышно еще раз? Почему-то у нас со связью не очень стабильно. Так, хорошо, вижу, что слышно. Значит, начну с того, на чем прервался. Дело в том, что есть огромная просьба к партнерам, если вы столкнулись э, на просторах интернета с какими-то негативными статьями, с какими-то негативными, с каким-то негативным мнением по отношению к компании TaxFot, огромная просьба. Не вступайте э, в переписку с этими людьми. Э, пожалуйста, присылайте нам э, через службу поддержки или напрямую, там, Игорю Вороничеву или, э, значит, мне, э, такую информацию. У нас есть специалисты, которые умеют работать с негативными отзывами и откликами. И, если надо, в общем, мы справимся с этой задачей, в том числе и подключив значит, юридическую службу для того, чтобы престичь клеветнические заявления. Так, теперь непосредственно перейдем с вами к службе поддержки. Ну, Екатерину вы уже видели. Поэтому представлять еще ее раз не буду, но фонов 8 800. Покажу электронную почту службы поддержки. Пожалуйста, только до окончания вебинара не звоните, пожалуйста, в службу. Дождитесь окончания вебинара. Итак, внимание, запишите, пожалуйста, телефоны службы поддержки. Еще раз, как меня слышно, поставьте плюсики, потому что некоторые пишут, что не видно. Да, хорошо, вижу, что э, связь есть. Итак, запишите, пожалуйста, телефоны. 8 800 707 79 98. 8 800 707 79 98. Это телефон для России, и звонок из России по этому телефону абсолютно бесплатный для пользователей. Из других стран вы тоже можете дозвониться в службу поддержки. Единственное, понятно, что это будет уже платный звонок в ввиду международного, международного так сказать, международной связи. И телефон будет начинаться с плюс +7 плюс семь восемьсот семьсот семь семьдесят девять Сегодня этот телефон русскоязычной службы поддержки компании Ксфон. Обращаю ваше внимание, пока наши операторы не будут отвечать на запросы на других языках. Сегодня служба поддержки, вот этот телефон, будет работать до 22 часов по московскому времени. Сегодня вы сможете протестировать, как работает служба поддержки. Еще раз, до 22 часов по московскому времени. С завтрашнего утра, с 8 утра, служба поддержки TaxFone начнет работу. Круглосуточном режиме 365 дней в году. Вот. Значит, кроме того, мы создали единую почту для всех вопросов по службе поддержки. Почта тоже на вашем экране выделена желтым цветом Саппорт онлайн. Вы можете, конечно, по-прежнему пользоваться своими личными кабинетами, но, тем не менее, я все-таки рекомендую пользоваться вот больше этой почтой для того, чтобы направлять свои вопросы. Я думаю, что я оставлю пока вот этот слайд на экране, и по традиции в конце своего выступления я отвечу на ряд вопросов, которые у нас поступают значит в службу поддержки и соответственно наш информационный департамент эти вопросы подготовил для того, чтобы я озвучил на них ответы. Итак, первый вопрос: когда заменят карту в приложении, дорогие друзья? Ну, мы с вами на прошлом вебинаре договаривались и об этом просил Игорь Вороничев, чтобы нам вот вопрос, когда он звучал как-то пореже, потому что сейчас компания перешла к работе, над, к работе над качеством своих сервисов, к работе над качеством функций в приложении. Поэтому здесь не очень уместно говорить о каких-то готовых сроках. Могу только сказать, что мы постоянно работаем. Значит, карту в приложении мы заменим тогда, когда значит, готов. мы будем уверены, что другой картографический сервис работает исправно во всех городах, во всех странах. Только тогда. До этого времени мы менять пока сервис Google не планируем. А, следующий вопрос. У меня село 5-7 тысяч человек. Тоже тут развиваю, но пока карта не позволяет это сделать. Таксисты хотят, чтобы, по... Что... но пока затык в карте. Даже в городе на 260 тысяч человек, и то Google карта некорректна. Что посоветуете? Как это исправить? Дорогие друзья, ну, в рамках нашего сервиса мы... Исправить, к сожалению, это не можем, абсолютно. Но я должен сказать, что сегодня мы находимся уже на протяжении двух недель в постоянном контакте с, комп с компанией Google. Мы надеемся перейти на новый тарифный план сервисов Google. И, соответственно, мы должны получить в итоге, ну, я думаю, что карты с лучшей детализацией. Мы, в общем, с этим работаем следующий вопрос пассажира интересует безналичный расчет когда он будет доступен и как это будет выглядеть дорогие друзья значит мы говорили на событии в московском о том что для того чтобы организовать передачу денег безналичную от пассажира к водителю напрямую нужна децентрализованная сеть соответственно для этого мы и разрабатываем сейчас блокчейн технологию Смарт-контракты, токены для того, чтобы это все было возможно. Ну, думаю, что э, выглядеть это будет очень просто. Приложение будет возможность привязать свою карту, э, которые, которые будут списываться за поездки деньги, так как это сделано в общем в других такси. Э, следующий вопрос. На iOS не появилась верификация водителя. Что делать? Дорогие друзья, у кого iOS... Пожалуйста, поставьте плюсики, есть ли в профиле водительском э, верификация. Да, есть, вижу, что у многих есть, поэтому у кого нет, пожалуйста, обновите приложение. Дело тут вот в чем. Э, когда мы э, говорим о том, что для iOS и для Android вышла новая какая-то версия с новыми функциями, для Android в Play Market очень быстро публикуются приложения, а вот в App Store у нас ну, такой там порядок, что значит, есть определенные задержки. Для того, чтобы опубликовать новую версию веб Store, у нас уходит там 2-3 дня иногда. Вот. Это связано с особенностью проверки приложения с сервисами Apple. Следующий вопрос: как пройти верификацию? Дорогие друзья, ну вы знаете, что у нас на сегодняшний день есть две верификация первая верификация это верификация партнера в личном кабинете и она проходится с помощью пункта э, значит верификация в разделе финансы что касается приложения э, то есть кнопочка верификации и многие уже знают как ей пользоваться достаточно нажать э, на эту кнопку откроется э, почтовая программа по умолчанию по умолчанию связан уже с нашими реквизитами и значит достаточно прикрепить фотографию или скан своего водительского удостоверения. Дальше. Почему не все аккаунт не на все аккаунты и нерегулярно начисляются бонусы? Uh -huh. Хороший uh -huh. вопрос. И вообще таких достаточно много. Хочу ответить сразу практически всем. Дорогие друзья, вот эта функция начисления бонусов на сегодняшний день у нас работает не совсем корректно. И вы уже заметили, наверное, что так, в общем, оно и есть. Но мы хотим не просто абсолютно а надежные и работающие, потому что верификации водителей нам потребуется и в будущем. Поэтому мы решили не спешить, а спокойно и полномерно работать над верификацией, над начислением баллов. И, скорее всего, мы запустим уже... Вот все это будет готово в 20 числах этого месяца. Но, во всяком случае, мы планируем, что в 20 числах ноября все заработает достаточно корректно. Прошу вас не беспокоиться. Все логи активности вашей активности в приложении ведутся. И как только мы закончим работы по этой функции, будет произведен перерасчет. Всех начисленных баллов. Кому чего они доначислили, мы доначислим. Кому начислили лишние, соответственно, эти деньги будут с вас списаны. Следующий вопрос. Три с половиной тысячи водителей в день в сети. Просто получается, мы на карте не видим ни всех водителей. Я как пассажир вообще не вижу ни одного водителя на карте. Как исправить? Ну, во-первых, для того, чтобы приложение работало и вы видели всех водителей, пожалуйста, посмотрите запись предыдущего вебинара, где мы говорили о шести технических условиях для того, чтобы приложение работало корректно. Это первый момент. Если они все выполнены, тогда просто жестом двух пальцев у себя на карте в приложении уменьшите карту и попробуйте подвигать значит, саму карту в приложении и вы будете видеть как машинки будут появляться сейчас в общем нет с этим проблем в общем все люди все видят. следующий момент следующий вопрос по безналу я думаю не проблему клиенту переводить деньги за поездки напрямую а как это все в приложении будет ну на этот вопрос я уже ответил чуть раньше Будет ли сделано дополнение, когда принимаешь заказ по телефону, была бы видна карта, как ехать пассажиру? Хороший вопрос. Да, конечно, наше приложение не предназначено для навигации, но уже в ближайшем обновлении у нас появится кнопка навигации, нажав на которую водитель сможет, у него будет открываться Google Maps, с уже, с уже проложенным маршрутом сначала до, води, до пассажира, а потом уже вместе с пассажиром во время поездки до пункта назначения. Поэтому я думаю, что в этом плане мы в общем, все отработаем как надо, и уже в ближайшем обновлении водители получат навигацию. Следующий вопрос. Вопрос. Почему нет на айфонах верификации и карты для водителей? Обновите, пожалуйста, программу, на этот вопрос я уже отвечал. Следующий. Почему на программу по 100 рублей не приходит? Я более 4 часов в программе. Я не могу ответить однозначно на ваш вопрос, почему. Скорее всего, вы не находитесь, уважаемый партнер, более 4 часов в программе. Недостаточно ее запустить, нужно перемещаться, Потому что если вы не перемещаетесь, то программа считает, что вы вышли с линии, и, соответственно, количество часов вам не идет. Следующий вопрос. Каково время в минутах передачи заказа от заказчика к водителю в системе? Никаких минут нет, есть буквально пара секунд, когда заказ выдается. Всем водителям, которые находятся сегодня на территории города. Другое дело, что водители в нашей системе не обязаны брать э, заказы, поэтому, если водителю далеко, неудобно или э, еще по каким-то причинам он не может взять ваш заказ, он его не берет. А так ваш заказ появляется у водителя буквально в считанные секунды. Следующий вопрос. Приложение весит не более 17 мегабайт, а для обновления система требует удалить с телефона более 250 мегабайт. Как это понять? Понять это очень просто. Дело в том, что само приложение действительно весит немного, но когда вы его включаете, подгружаются и карты. Наверное, вы заметили, что когда вы в первый раз включаете приложение, должно пройти некоторое время для того, чтобы оно начало нормально работать. Как раз именно в этот момент происходит загрузка карт которые необходимы для работоспособности приложения. И когда вы приложение удаляете, то, соответственно, удаляются и эти карты, которые весят достаточно много. Ну и, наверное, последний вопрос, чтобы не затягивать наш вебинар. Как вывести деньги с приложения? Ярослав лично сам говорил, что вывод средств с приложения будет доступен. Когда могу вывести то, что мне начислено? Ну, тут два момента. Первый момент, что когда мы, наконец, отработаем систему, так сказать, правильного начисления баллов, когда все будет перепроверено. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что, как вы понимаете, бонусные баллы изначально не были предназначены для того, чтобы на них начислялись бонусы водительские. И сегодня у нас стоит вопрос, каким образом нам разделить деньги, начисленные за рекомендацию приложения, от тех баллов, которые начислены за пользование приложения в водительском режиме. Ну, я думаю, что мы успешно решим, и к концу, к концу этого месяца, в общем, решение будет уже полностью готово. Но вот, что касается вывода приложения, вернее, вывода денег с приложения, то мы сейчас технически отрабатываем этот момент с вашей системой ваших личных кабинетов, потому что на сегодняшний день с приложения вывести никак, а вот через личные кабинеты вывод денег доступен. Мы сейчас прорабатываем вопрос интеграции. Все, на этом разрешите мне закончить свое выступление. Спасибо вам большое за внимание. Приношу свои извинения за качество связи, но, к сожалению, вот что-то сегодня не совсем так пошло с самого начала. Спасибо вам всем большое. Удачи вам, всего доброго. Благодарю, Евгений. Благодарю, Евгений. подробное объяснение? Подробное объяснение. Пожалуйста, микрофон свой. И, пожалуйста, микрофон свой. Спасибо. Так, Спасибо. А, дорогие друзья, выступление юридического департамента вызвало большой резонанс в чате нашего вебинара. И вот а, буквально несколько минут назад позвонил мне Ярослав Шастопалов. И вот так он прокомментировал. А, никаких проблем и сложностей при заключении. Так, так меня слышно. Я повторюсь. Значит, еще раз, никаких проблем и сложностей. При заключении договоров и вывода денег для физических лиц не будет. Вы сможете работать и как ООО, и как ИП, и как физические лица. Компания оптимизирует все возможности. Дорогие партнеры, более подробную информацию и развернутый ответ компании по этому вопросу мы постараемся дать вам на следующем вебинаре во вторник. В пользу случаем... Хотим выразить благодарность Ольге Захаровой за создание обучающего видеоматериала по работе с водителями, который вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. Также на нашем YouTube-канале официальном вы сможете увидеть видеоролики, краткие презентации от Ярослава Шестопалова на разных языках. Там уже есть английский, испанский, немецкий, по-моему, французский даже есть. Делитесь ими со своими Потенциальными партнерами будущими отправляйте в их страны и работаем дальше. Ну что ж, прежде чем попрощаться, хочу назвать всех сотрудников компании, которые принимали участие в подготовке и проведении этого вебинара. Итак, в подготовке и проведении вебинара сегодня принимали участие Елизавета Сокол, Магнитогорск, Игорь Вороничев единого Евгений Княжев Мурман, Екатерина Крупкина. Казань, Артур Семешко, Калининград, и я, Тимур Чукмарев, Санкт-Петербург, Москва. Спасибо всем, кто принимал участие в вебинаре, желаю всем нам активной и результативной недели. С вами был Тимур Чукмарев, до встречи в следующий вторник.